И сон окутывал дубравый, бравый! в мирной дреме сладкая роса. Загудели царские собавы, крики горного небеса, крики горного небеса. Стрелы цели достигают метка, с легкой жертвой падая к ногам, и неволены Сокола черная метка разбивает птичигам, разбивает птичигам. Меткой, разбивает птичагам, разбивает птичагам. Так послушны кони и собаки, собаки. Загоняя братьев и сестер, сколь добычи И мне нужна дечи, просто падает в костер, просто падает в костер, сколько добычи И мне нужна дечи.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 на проклятие всех врагов На проклятие всех врагов Так случалось в царствах, государствах Что стояли по краям земли Для собабы Жгли чужие гнезда Свои небеса Чужие гнезда Освои а не берегали Освои а не берегали Как он то прав.